Всем хай, чувачки, с вами Дэнни, Дэнни Модс. В общем-то, собрал вот такую вот сочную сборочку. Примерно неделю назад. Но это вообще не важно. В общем, вот так вот она выглядит. Прикольно. Солью ее через дня два-три, Как наберется 100 лайков. В данном видосе будут копты. Имеется две версии. Для нормальных компов по меркам сампо. Ну и для слабых компов, то есть там микроволновки, ведра называйте как хотите. 200 лайков два 2-3 дня и я ее вам дропну. Ну еще я хочу напомнить, что я играю на сампорт по Legacy, Ну и в принципе на всех серверах действует мой промокод. Хэштег не Вводи его и получай всякие плюшечки от э, вертов до коинов, Там еще есть пон на машину бесплатно, Тюнинг. Ну и в общем-то все, что я помню. Ну а подробная инфа в описании. Enjoy the video. нету такой ну слабенький какой-то пробив опять сам по, по момент убил бича кого ничего я убил кого-то лагом ничего не понял блять сервер лагает это точно тебя типа, не знаю как кто-то играет на самом деле это... Добил друг, не умреш. Умер. Нормально. Только не дай мне выпрыгнуть. Только не дай. Нормально выпрыгнул, очень красиво. Бля. Было бы красиво, если бы, конечно, я бы выжил. О. Добил кого-то. Ну так чисто, ну да, да, да, ну да, где да, этот икондубя меня лил? Но типа я выхожу и все, секунда, типа меня нет, я не знаю, почему, блять, так, ну типа так, у меня так третий день подряд уже, я не знаю, типа у меня, у меня горит, нахуй, я не хочу в это играть, ну блять, надо, нахуй, надо, блять. Как тебя удалить? Симку короче не играл, мне три наверное, сейчас посмотрим, чё. Ебнутый чел, брэш. Брат, охуеть. Ну такая типа тя замор сейчас будет, где, но я опять ничего не сделаю. Мне нравится. Да магии чу белковото. Ну да, полдал сумочки. <къех> Мне это очень нравится. Это ошибка, друг. Надо было сбив, наверно качать. Крынжовая, <къех> да, сказал, как Дикса не моя какая-то. Ой. <плодиспрофили> басалки без спортсмена, самки Оу, ебать, меня откинул Да я сам три дня подряд коптился и ничего не мог откатить О! Ну, тут без шансов, ну типа вообще не регистрируют у меня попадания Тут часто с, с облетом, у него Чит, гуд ну, мод Что not быстрее you. скачать Чего сборку ты мне отказывали зарулил, у меня фраг сблизили, правда. Но я это вставлю видео, валя. Передай привет мне подписчикам. О, да, бафраг, типа. о это трей. чё кто там? Я трейзал убил. Всем привет. Ааа, капт! 7 минут капт кончился. Я его ждал типа 2 часа полтора. По фрагам выиграли, получается. Отстояли те руки, блин, блин. Козел за Уу, это что? это я без наушников кстати, это я без звука копчусь мне как-то фастеть лучше, вот только вот вам лайфхак да, ски, конечно, на лайфхак что тут происходит, я вообще ничего не понял, все легли я один жив, какого хуя? ну почти Блять, опять крафт кончился быстро, за 9 минут и ничего даже не сделал пиздец. сколько их там много, когда наш? 1 убил. 2 убил. Ну.. Ну такой вот капт у нас афк сейчас смотрим сейчас вот. Их, их 14, типа нас 33, это вообще не груза. Ой, я чела самочки чисто тысяч куда? Он ну, О, такие три красивые залетели у меня. Это я им был кстати, купил приватный. Там Рах Раха как называется.